у тебя настроение? Нормально. Нормально? Да, здорово. Мне Барах. нравится, что у тебя Барах. хорошее настроение. Садись. Сюда. У тебя что-нибудь болит? А? Спала сегодня нормально? Да. Да? Ну хорошо. Головка сейчас болит? Нет. И... Нет. расскажите общую ситуацию. Вот она у нас не разговаривает. Гиперактивная шейная позвоночника. Убежденно говорят. Боли? Да не будешь да ты, давай, пей. Я с тобой просто на тебя посмотрю, хорошо? Я посмотрю, как у тебя ручки работают. Это мой помощник, он нас с нами поработает, вместе. мы вместе себя посмотрим, хорошо? У тебя какие увлечения? Что ты любишь делать? Что ты любишь делать, Даша? Думаю, что ты делаешь? Рисуешь? Ага, а что рисуешь? Чего любишь рисовать? Ага. Животных любишь? Да. Ага. Кого, из Пошку, кого, из кого ну, да, тебя, ты животных любишь? Кошку, собачку, птичку. Кого любишь рисовать? Кого? Птичку? Ну, покажем. Да, ну тебя любишь. Птичку любишь, да? И что, кого любишь рисовать? Вот ну, мама. Да, это ее, да. Молодец, да. Руку молодец. Всем соблазай. А почему молчишь? Волновалась немножко, с утра проснулся, ровновался. Покажи, что у тебя, парень? Есть что у тебя, какой у тебя? Что? Ничего себе, у тебя ноги такие крашеные. Класс! Мама. Вам Ничего себе. Класс. Давно? Да. Да? Неделю уже или две? А это что, ты отгрызла себе что ли? Да. Зачем? А? Нравится? Да. Ну ты хулиганка. Ты хулиганка? Значит, какая скажи. А? Ну да. Даёшь, ты маме прикурить, да? Мам, да. Все так Не она растет. ты деловая колбаса, я смотрю. О, толпу не сломаешь, ты чё? Ты деловая колбаса, я смотрю, да? Да. Ага, понятно. Дай посмотрю твои мышцы, как они все тебя работают. Да, Ну да, Тебе сейчас телефон нужен, дядя слушает. Ага, я посмотрю. У тебя все хорошо будет, реакция нормальная. Хоть шовненько? А это? Да и документ просто он оформляет, смотри. да? А что, какую диагноз вообще? Мышечная осталось. Моторная аллергия. А чем? что у Царапина? Кошка, что ли? Шейный позвоночник поврежденный. Ага. И кровь в голову. Ага. Да. Кошка? Да. О, -о, -о злая, какая у тебя кошка. Ты, наверное, ее душила? Ты хулиганка. А, Надя, извините, тебя давно, что ли брать? Пока души не все. Давно. Вся не сенечищих. Понятно. И желчину у тебя тоже застоль, а? Ага. Не повривился. Он тоже, видишь, какой-то Смотри, у него еще красивее. У меня вообще не растет. В нем у него видишь, какая красивая. То есть тебе не нравится? Нет. Не нравится? Ну ладно, след какой. Если еще раз придешь, я постараюсь измениться. Ладно? Ты мне там рекомендуешь что-то, может быть, как мне выглядеть? Ладно? Нет, только ты попробуй. Попробуй, попробуй. Ты только стакан теплый. Давай-давай-давай. Держу, я тебе говорю. Скатывайся мне. Это у вас с рождением получается уже... А, расскажите вообще, получается а, с рождения родинами недокольными, да? Ну да. Ну угу. давай, что тут пей. И... Ну уже остыла, дочь, пей. Серёж, у тебя красивый, Катя, очень красивая, Да? Кто тебя купил? Папа. Папа? Стань, пожалуйста, ко мне спинок, повернись, дай, как я на тебя посмотрю, моя драка. Мам. А чего у тебя нож... Может... Ровно встань, Давай. Встань. Ты же такая красивая. Уйдешь потом, уйдешь, не переживайся. Красиво. Вот умночка. Ровно спинку угу. у А руку можешь вот так вот вверх. Хоп. Ру. Опа, не очень, да, получилось. Опа, не очень. Да, у нас. А давайте попробуем вот а так. Вот, оп, не очень да, вот здесь вот у нас идет, да? Здесь у нас остается. <шиф> ага, ниже. Ну, ага. Главный боли есть она не говорит ничего нет нет Иди нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет сюда. Ко мне. Иди, сюда, иди, сюда иди. ко мне. иди ко мне. Иди ко мне. Вот так сидеть и иди ко мне. Давай, за мной. Ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне. Давай, да, да, да, да, иди сюда. О, классно ты бегаешь. Ты что, и пунула меня? Ну ты хулиганина. Дай-ка развернемся. Давай, поехали. Давай, давай, давай, давай, давай. Опа, умничка. Ага, все понятно. Ты хочешь что-ли на этом кататься тоже? Ну давайте я посажу. Давай, вместе. садись. Поедем что ли? Да. Давай, сейчас сейчас. у ну, тебя. Поехали. А? Мир. Расскажите <свят> <свят> ему, побольше, что информации дайте. Тошнит ее, нет? Нет, не тошнит. А -а -а. а Что-то не Вы беспокойтесь. <свят> она жалуется, может, как-нибудь поапразоваться. Саня, <свят> как он, видите, как она жалуется? так она, ни на что не жалуется. Так угу. она, все у нее нормально. Сейчас, В таком как плане. Сид хорошо, кушает Оп, хорошо. В туалет да. ходит сама, хорошо. Опа, а две вот так. Ага, можешь. А две другие? Ну, а вот есть? так, хоп. Все, у него прекрасные версии. Угу. Uh -huh. Таких вот нет. А ногу. Опа. Прямо, прямо. Опа, погоди, погоди. Давай место. вместе. Не Опа. Оставь. не Не, не, не, не, ты что, упадешь сейчас. Вот так ногой. Хоп, сделай. Молодец. Оп, другой, другой ногой. Ага, Здесь. Реакция в ноги не идет. Ага. Да, да, да, да. да. Сейчас, мы, сейчас мы давай ногами помашем и будем вместе. Давай вместе. За руку беремся. Поехали. Давай, левый. Опа. Другой. Опа. Давай, давай толкнем. Надяли, смотри, на дядь. Сюда, дядь. сюда, сюда, сюда, сюда. Ко мне, ко мне. Смотри. Толкай. Ха! класс Пошли с той стороны. Реакция на ноги не идет, зафиксируй. Поехали. Ха! Левая талочка да? Получается. Заворачиваемся, идем сюда, давай другую руку, нет, давай, давай, давай, давай. Вот этой ногой, вот этой ногой. Стой, стой, стой, давай вместе. Вместе. Нет, нет, нет, нет. Вот эта нога. Вот Поехали. Опа! Оп правый чуть лучше, чем левый. Ага. Склст. Склст порастить. Не-не-не, не трогай мой дороги. Не трогай, пойдем, стоп. Все понятно? Да опа! Оп Это хулиган! Да, что нам сегодня приходит, да? Загралась. Да, она на всем ты О, щекотный здесь нет? А? Сейчас что-то ее телефон смотреть. Так-так, у меня щекотно. Ага. Но и когда трогаешь тоже щекотно. Не щекотно, не реагирует. У них у всех у всех помешенная реакция. Да. Лежи, лежи. Вот умничка какая. <связать> Депилатом. А. Депилатом. Депилатом. Что, дать? Угу. А, И ты не хочешь, да? Запрос, давай, давай, давай. Смотри, смотри. вот тебе вот так вот включила, ты ты, папа, ты пишешь, да. а тебе покажу, ладно? Да. Пока не поднимаю, Папа, давай, папа. Папа, папа. давай, папа. Да. тебе Папа, вы не не наруши, хочешь, не не Нормально. Нормально, давай. Наруши. Наруши Не переживай. Чего? Чего? Опа. Давай, отдох. Все, уличка. Смотри, смотри сюда, сюда. Смотри, рука. смотри. Рука, рука, смотри. Оп -оп -оп -оп. Оп -оп -оп. Рука, сейчас мы тратик ей выставим. Я тебе сейчас посмотрю. У тебя вот здесь вот, чтобы красиво было, хорошо? Давай. <с -пот> красиво ходило, вот. Смотри. Дальше смотри. Оп, нога. А вот вторая. Поймал, оп. Смотри. Да, смотри. Оп, нога. А вот вторая. Ха-ха. Поймал, че Смотри. че Да смотри. че че че че че че Умничка. Эх, ты меня убьешь, ты да ч, дружище? Идем, давай, сюда. А ты кастрюлась. А -а -а. Давай сейчас папка ходит. Давай, папка. Чемпионат. Чемпионат мира. Где? где у нас папа? Ну вот. паук. Папа, где у нас? Ой, я я забыл даже где папа. Сейчас. Вот-вот-вот-пап вот. вот, вот, так вот. Ходи. Вот, вот, вот, вот, посмотри. Посмотри, и так, так, так, так, так. Да, у него вообще веселый брода. О, у такой нет. У мамы нет. Сейчас. Все? Все. Пошли, садимся. Садимся на кресло. Поехали с тобой. Все, мам, пускай. Мы с ней уезжаем. Все. Поехали. <смех> уезжай, уезжай. <смех> <и все. смех> ну, да, да, да. ну, нет. Я а уже ты... не ну, катал. Давай. Я буду кататься с собой? Да. Ну, давай ты меня катай. Давай, давай, давай, давай. Давай, помогай, давай, давай. давай, давай, давай, ouf. давай, Я, <с alignment> давай, я буду делать. Ты давай. Ну давай, давай. <с ship> смотреть. Э -э -э -э погодите! <с baseline> Видишь, как быстро он катается. <сус> все, что она мне дала, я все сделал. Шип... Основное шею мы поставили, <сус> шею мы <сус> <сус> мы поставили, шею поставили, Ну смотрите, расстегните. Видите? на У нас нет. Я вам убрал. То есть второй степени не вышел, ну. С плюс ушел. Ах, ты веселая красотка, а? Тебе кто-нибудь говорил, что ты красотка? Да. Кто? Папа. Папа у тебя красавчик тоже. Понятно. Работает? Да. Ага. Кем работает? Да. Да, понятно. Давай, пять мне. Иди сюда, давай. Давай, ка. Другой рукой. Другой рукой. Вот этой рукой. Левой рукой, левой. Давай. Вот, и все, двумя руками. Да, да. Нет, все уже, давай. Хорошо. В следующий раз давай покажем, иди, я. иди. Да, подожди, быстрее. Не. <свист> нет, нет, все, тебе уже дядя сделал. <свист> угу, <свист> вот, Полечи, я же тебе сказала, будет делать. А ты что? Давай, пока, мыслав. Пока скажи. Пока, Пока.